Визуализация — это создание мысленного образа цели. Вы представляете, чего хотите добиться и как будете это делать. Многие воспринимают ее, как надежды на хорошее будущее, создай себе доску желаний и почаще смотри на нее. Такой стратегии не хватает одной важной детали — связи с реальностью. Если вы представляете жизнь в шикарном доме, но не думаете о том, как на него заработать, мечта так и останется мечтой. Эффективная визуализация включает в себя и объект желания, и действия по его достижению. Вам придется представить каждый шаг на пути к цели, в каком направлении вы будете работать, какие препятствия вам придется преодолеть и как вы это сделаете. Это не так приятно, как простые мечты, зато помогает добиться реальных результатов во многих областях. Многие успешные люди, такие как Опра Уинфри, Джим Кэрри, Уилл Смит, считают визуализацией частью своего успеха. Спортивные психологи утверждают, что визуализация помогает улучшить показатели атлетов, преодолеть страх и быстрее восстановиться после травмы. Она помогает врачам избежать ошибок, полицейским, испытывать меньше стресса, музыкантам играть быстрее и лучше. Как визуализация влияет на мозг? Ученые обнаружили, что мозг не разделяет происходящее в воображении и в реальности. Когда вы вспоминаете что-то или представляете свои действия в будущем, в нем выделяются те же химические вещества, что и в реальной ситуации. Ваш мозг ведет себя одинаково, и неважно, переживаете вы события в реальности или только представляете его. Как правильно использовать визуализацию. Есть несколько ключевых моментов эффективной визуализации. Ставьте ясную цель, которую можно измерить. Выбирая картинку для визуализации, постарайтесь сделать ее максимально точной и конкретной. Например, если вы хотите спокойно поработать над книгой утром, представляйте, в каком часу это происходит и сколько времени вы проработаете. Представьте, как вы работаете и достигаете цели, шаг за шагом. Добавьте как можно больше деталей, где вы находитесь, во что одеты. Подключайте все свои чувства. Попробуйте вообразить, чем пахнет в помещении, как будят ваши ноги после пробежки, как звучат аплодисменты, вызванные вашей блестящей речью. Запишите как сценарий. Люди, фиксирующие свои цели на бумаге, в большей вероятности достигают их. Запишите сценарий своей визуализации на листе, в электронном виде или в аудиоформате. Повторное его прослушивание или перечитывание помогут вам сформировать более четкий образ. Перед началом процесса визуализации сначала надо полностью расслабиться и вывести сознание на альфа-уровень, состояние, при котором замедляется электрическая активность нейронов мозга тогда эффект будет в десятки раз сильнее, чем если вы начнете работу в обычном для нас с вами сумасшедшем бета-состоянии. Подходит любой способ релаксации, йога, мантры, дыхательные упражнения. Роберт Стоун, например, рекомендует просто медленно считать от 10 до 0. При этом можно сидеть или лежать, главное, ровно держать спину. Все учителя рекомендуют выбирать цели, которые могут реализоваться в ближайшем будущем. Так, автор книги «Созидающая визуализации Шакти Гавейн» советует письменно зафиксировать цели на 5 лет вперед, потом на год, на месяц и на неделю. Планирование, и в бизнесе, и в личных делах, вообще должно войти в привычку, вы должны знать, чего вы хотите. Когда вы полностью расслабитесь, начинайте представлять в точности то, что вы хотите. Можно начать с чего-то простого, допустим, любимое блюдо и его вкус, мысленно рассмотреть его как можно внимательнее. Возможно, вам захочется представить что-то другое, пейзаж, знакомого человека или целую ситуацию. Главное, весь этот процесс должен быть для вас очень-очень приятным. Вы лично обязательно должны присутствовать в этих картинах обладать воображаемым предметом, быть участником событий. Держать картинку в уме можно столько, сколько захочется, но завершать процесс нужно положительной установкой типа «обожаю яблоки сорта Штрифель. нет ничего чудеснее, чем «день у моря» или «у меня отличные отношения с этим человеком». Самое важное в визуализации – процесс. Действуйте по следующему плану. Шаг первый. Войдя в медитативное состояние, нарисуйте в мыслях картину, представьте нужный вам предмет или ситуацию с максимальным количеством подробностей и деталей. Включите в композицию себя и пытайтесь думать о желаемом, как об уже свершившемся. Шаг 2. Сосредотачивайтесь на ней как можно чаще. Несколько раз, сколько угодно, в день. Шаг 3. Передайте ей положительную энергию. Повторяйте про себя и вслух, Пойте, записывайте и зарисовывайте положительные установки. Их можно где-нибудь вычитать или придумать самостоятельно. Например, у меня есть большой дом у моря, и я с удовольствием принимаю в нем гостей. Специалисты по развитию личности советуют мыслить позитивно, ежедневно благодарить вселенную, избегать общества негативно настроенных людей. О практикующих, визуализацией есть свои техники более быстрого достижения своих целей. Доска визуализации. Сделайте коллаж из картинок и слов, чтобы сосредоточиться на целях. Композиция должна вызывать сильные положительные эмоции в центре, ваше изображение или нечто, символизирующее вашу цель. Доска должна стоять на видном месте. Вы можете дополнять ее, а после достижения или пересмотра целей заменить на новую. Не стесняйтесь использовать символы бесконечности, сияющее солнце, крест, Буду. Можно также использовать цвета, если ваша цель связана с деньгами в зеленой, если она лежит в духовной сфере синей, если речь о чувствах розовой или красной. Делаем все постепенно. Начните с небольшой цели буквально на 2-3 недели. Когда вы достигнете ее, то поверите в свои силы и сможете взять более серьезную цель на 1-2 месяца. Получив еще одно подтверждение своих сил, вы можете брать следующую серьезную цель и так далее. Регулярность – залог успеха. Занимайтесь визуализацией каждый день по одному-двум подходам. Например, утром и вечером. Время на всю практику обычно уходит минут 5-10, не больше. Но каждый день до получения конечного результата, достижения своей цели. Это значительно увеличит скорость ее достижений и благосклонность госпожи удачи. Она очень любит подкидывать возможности тем, кто активно идет к своей цели. И, пожалуй, самое главное, что нужно запомнить по поводу визуализации, так это то, что категорически запрещается воображать себе свою собственную неудачу или поражение. Нужно всегда представлять только удачу или успех. Правильная визуализация позитивная визуализация, когда вы только начинаете практиковать визуализацию, это может показаться несколько подавляющим. В конце концов, это означает изменение привычки всего процесса вашего мышления. Это всем дается сложно. Но не волнуйтесь. Практически каждый человек может визуализировать, используя правильные методы, особенно если вы знаете, чего следует избегать. Ошибки визуализации. 1. Недоверие к закону притяжения Первая ошибка, которую делают люди, это не в полной мере доверяют закону притяжения. Благодаря обществу появляется множество сомнений, и становится очень трудно поверить, что вы можете привлечь то, что вы хотите. Даже если у вас самые благие намерения привлечь желаемый результат, вы можете запутаться из-за отсутствия доверия к закону притяжения. Для того, чтобы преодолеть эту преграду, вам необходимо подумать о том, что вы теряете. Миллионы людей во всем мире успешно привлекают то, чего они хотят от жизни. И все, что вам нужно сделать, это использовать шансы и отключить все сомнения. 2. Визуализация в неправильном направлении. Другая ошибка, которую совершают люди, это визуализация в неправильном направлении. Частично эта проблема состоит в недостаточной детализации. Вы можете начать предварительную визуализацию желания в вашем разуме, но если это желание весьма расплывчато, Вселенная не будет знать, чего вы хотите. Вместо того, чтобы просто визуализировать то, что вы хотели бы получить дом, вам необходимо обойти весь дом, ощутить запах, волнение и эмоции обладания этим домом, и получить реальный опыт пребывания в этом доме. Так вы отправите вселенной правильное сообщение. 3. Потеря фокуса. Еще одна ошибка состоит в том, что люди теряют фокус. Если вы думаете слишком долго и упорно о том, чего следует и чего не следует делать, чтобы закон притяжения сработал успешно, вы будете разочарованы отсутствием результатов, это неправильная визуализация. Вы должны верить в свои цели. Не нужно отвлекаться на внешние шумы, которые говорят, что это не работает. 4. Ложные цели. Если визуализация не дает результатов в течение длительного времени, то есть ваше желание не реализуется, то это может означать, что с течением времени выбранная вами цель перестала быть для вас по-настоящему важной. Получить же путем визуализации можно только то, к чему стремишься не только на уровне сознания, но и глубоко в подсознании. Практика визуализации может запугать в самом начале, но она поспособствует созданию большого успеха для вас. Многие люди делают ошибки на пути, но вы научитесь избегать их, принимая принципы, описанные выше, и соблюдая правила визуализации.